Здрасте, всем привет всем! И давайте сразу к сути. Сегодня я хочу вам рассказать о легких путях, о которых вы возможно не знали. И нет, нет, нет, нет, нет. Если у вас возникнет такая мысль, что эту идею у кого-то украл, то нет. Сейчас на экране будет скриншот. И на этом скриншоте второе видео мое. Также посмотрите на дату публикации этого видео. И из этого мы можем сделать вывод, что эту идею я ни у кого не воровал. Но, если вы новенькие и попали сюда по рекомендациям Ютуба, то вы сильно не углубляйтесь в эту тему, а лучше поставьте Луцк и подпишитесь на канал. А я вам желаю приятного просмотра. Ну ладно, возможно вы об этом знаете, но я не мог его не вставить, потому что это культовый легкий путь. И делается он вот так. Во-первых, вы должны включить вид от первого лица. Во-вторых, вы должны выстрелить. В-третьих, вы должны открыть меню взаимодействия и выбрать вкладку ⁇ Убить себя ⁇ Дальше, вы должны нажать C. C это то есть ⁇ Посмотреть назад ⁇ ну и в заключении нажать Enter, то есть подтвердить, убить себя. Также это работает на PS4 и Xbox One. А вот так это выглядит со стороны. А это письменная форма выполнения этого глича. А дальше у нас легкий путь судара. И сейчас я вам покажу, как это выглядит. Ну вот как-то так, и давайте приступим его делать. Так, во-первых, вы должны начать бежать, и когда вы подбегаете к своему другу, вы делаете удар. И во время удара вы должны включить меню взаимодействия, выбрать вкладку «Убить себя» и нажать Enter. Но, друзья, я говорю сразу, что с первого раза у вас не получится. Ну и вот так это выглядит со стороны. Ты что, дурак, блядь! Ну и последний легкий путь на сегодня ⁇ это легкий путь в анимации. А выглядит это вот так. и чтобы это сделать вам нужно выбрать анимацию любую но можно и делать и без анимации ну так вот как вы выбрали вы не закрываете в меню взаимодействия а идите и выбирайте вкладку убить себя и после этого как вы выбрали вкладку убить себя вы начинаете делать анимацию ну и как вы сделали анимацию, вам просто-напросто нужно будет одновременно нажать капслог и Enter. Или же как я говорил ранее, можно просто-напросто сделать то же самое, только без анимации. Просто-напросто нажать капслог и Enter. Ну, в общем-то, на этом все. Если вам понравилось это видео, ну, поставь лайк, ну, и подпишись на канал. А если ты знаешь еще легкие пути, то напиши в комментарии. Если мне понравится, то, может быть, я сделаю вторую часть. Ну, ладно, солнышко, отдыхай.